Дорогие друзья, рады вас всех приветствовать! С вами Инвестиционный центр Павловые партнеры. В наших сериях видео мы отвечаем на любые вопросы наших подписчиков по торгам. Но сегодня пятница и мы говорим о новостях рынка. Ведь для кого-то предстоящее лето время отдыха и карантина, а для кого-то время самоизоляции и новых возможностей. Кто-то осенью будет отстаивать свою деятельность в суде, а кто-то скупать с торгов дешевое имущество и богатеть. Так ли страшна текущая ситуация? На днях в сети появилось сообщение от новостного портала «Реальное время» о том, что осень для большинства будет очень тяжелым временем. Карантин никуда не уйдет. Ситуация будет повторяться вновь и вновь, люди по-прежнему будут оставаться без работы, потому что офлайн труд сейчас не востребован, многие предприятия обанкротятся. Именно на осень идут все прогнозы о переполненных судах по делам о банкротствах предприятий и корпораций. И даже несмотря на введенный государством мораторий, неизвестно как поведет себя закон о банкротстве, который предлагает заменить неработающие банкротные процедуры на реструктуризацию. Увы, этого пока никто сказать не может. Но так ли страшен черт? Ведь у нас еще целое лето, чтобы принять правильное решение. Выбирайте любые торги, аукционы по банкротству, активы госкорпораций, изучайте их, пробуйте, действуйте. Вам прекрасно дома, вы заняты, вы зарабатываете, вы в комфорте и достатке и никакие аномалии, ограничения и лишения вам не страшны. Более подробно о торгах вы можете узнать на наших бесплатных уроках. Пройдите по ссылке под видео и подпишитесь, чтобы не пропустить. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы касаемо торгов, вы всегда можете задать их в комментариях под этим видео. Мы с удовольствием вам поможем. Если вы хотите, чтобы мы и дальше записывали для вас ответы и новости, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. До встречи!